Привет, психологи! Добро пожаловать на наш канал! Вы интроверт? Экстраверт? Вы интроверт, которому интересно. Какие качества могут быть более совместимы с вашим интровертным «я»? Или, может быть, вы экстраверт, у которого есть партнер-интроверт? Что им может быть нужно от вас в отношениях? Вот шесть вещей, которые нужны интровертам в партнере. Первое. Кто-то, кому комфортно в тишине. Сладкая тишина. Разве может быть что-то лучше? Для некоторых экстравертов тишина может быть пугающей или неловкой, но интроверты не всегда хотят тратить свое время на разговоры. Иногда просто нахождение в одной комнате с партнером заставляет их чувствовать себя счастливыми и связанными. Поэтому, пока вы ужинаете вместе, не волнуйтесь, если возникнет долгая пауза во время поедания ваших восхитительных блюд. Возможно, им просто не хочется разговаривать в данный момент, но им важно провести время с вами. Или просто еда очень вкусная. Меньше разговоров, больше еды. Второе. Хороший слушатель. Хороший ли вы слушатель? Кто не любит человека, который может быть рядом с ним? Когда им нужно выговориться или у них трудный день? Активное выслушивание и заверение могут помочь, особенно для интровертов. Почему интроверты ценят великих слушателей? Ну, поскольку они не часто открываются незнакомцам или знакомым, они проводят большую часть своего времени, общаются со своими самыми близкими друзьями и любимыми, особенно со своими партнерами. Интроверты могут проводить много времени в своей голове, придумывая интересные идеи и теории. Кому они собираются рассказывать эти теории? Если они расскажут кому-нибудь, то, скорее всего, это будет любимый человек или их партнеру. И тут в дело вступаете вы. Вы оба можете выслушать и поделиться своими мыслями друг с другом. И если после этого наступит тишина, не беда. Номер три – тот, кто ценит качественное время. Любите ли вы качественное время? Интроверты могут просто захотеть провести часть своего дня с вами, занимаясь простыми вещами, и узнать вас получше. Возможно, вы вместе отправитесь на прогулку, или проведете спокойный день, делая покупки и просматривая рынки. Простой вечер в кругу семьи и старым добрым дядюшкой Джо. Возможно, вы будете проводить утро за чаем и выпечкой печенья. Хорошая комбинация. Чем бы вы ни занимались, простое качественное время, проведенное вместе, может быть так же хорошо, как и увлекательные и насыщенные дни. Номер четыре. Человек, который понимает, что такое личное пространство и одиночество. Нравится ли вам проводить время в одиночестве? Как бы вы ни любили своего партнера, иногда вам просто необходимо побыть одному. Интровертам часто нужно побыть в одиночестве, чтобы восстановить силы. Их энергия может быстро иссякнуть при общении с другими людьми или проводя больше времени в многолюдных группах. Поэтому в ответ, возможно, в конце долгого дня им просто нужно время, чтобы расслабиться и отдохнуть. Если вы заметили, что они хотят провести некоторое время в одиночестве в своей комнате и задаетесь вопросом, не сделали ли вы что-то не так, спросите сначала себя, сделали ли вы недавно что-то, что могло их расстроить или они просто интроверты. Кто не любит спокойное времяпрепровождение в одиночестве? Подзарядка. Номер пять. Любовь к глубоким беседам. Кому нужны светские беседы? Для интроверта светская беседа может быть очень скучной. Это не здорово, но это очень скучно. Это может заставить их чувствовать себя немного неловко. Вынужденным вести светскую беседу, когда кто-то заводит эту ужасную тему, вы можете поверить в такую погоду. Вместо этого они ценят более глубокие разговоры, которые они ведут со своим партнером. Говорите о своих идеях, целях, что вам понравилось в фильме, книге, поездке. Не бойтесь сдерживать внутренние мысли своего разума, которые не дают вам покоя в предрассветные часы ночи. Выпустите их наружу. Возможно, вы обнаружите, что у вас есть что-то общее, если вы не часто хотите говорить о более глубоких вещах чем погода, то, что же, вас могут ожидать бурные отношения. «Видите, что я сделал?» «Нет». О! И номер шесть. Кто-то, кто может не торопить события. Когда вы начинаете отношения, ты хочешь, чтобы все шло медленно? Некоторые отношения развиваются быстро. В одну минуту вы обмениваетесь номерами, а в следующую вы уже съезжаетесь и представляете их своему старому дяде по имени Джо. Почему Джо всегда рядом? Возможно, интровертам просто нужно больше времени, чтобы открыться другим. Они хотят чувствовать себя комфортно в вашем присутствии, прежде чем открыть то, что действительно делает их ими. Поэтому сходите на несколько случайных веселых свиданий, погуляйте вместе, узнайте друг друга получше. И в свое время, возможно, вы съедетесь. И встретитесь со старым добрым дядей Джо. А вы влюблены в интроверта? Являетесь ли вы интровертом? Что вы ищете в партнере? Дайте нам знать в комментариях. Мы хотим услышать от вас. Только не о погоде. Да, мы понимаем. Идет дождь хотя я люблю дождь. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. А если понравилось, не забудьте нажать на кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с интровертом или экстравертом. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления для получения новых материалов, подобных этому. И как всегда, суперспасибо за просмотр!